Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео расскажу, можно ли пользоваться ватной палочкой и как. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца этого ролика, чтобы разобраться в этом вопросе. Ушная палочка – предмет, который мы используем ежедневно для туалета наших. Чем опасен данный предмет? Конечно, он может поломаться, конечно, он может э, повредить барабанную перепонку, наружный слуховой проход. И э, последние рекомендации среди лоров звучат так, что тоньше локти ухо ничего засовывать не нужно. Используя эту палочку, я рекомендую пациентам первое, э, обязательно проверяйте, не двигается ли вата на этой палочке. Часто пациенты приходят именно с этой проблемой оставшаяся вата э, в ушном слуховом проходе. Второе. Если вы почувствовали и знаете, что у вас серные пробки, не пользуйтесь этими э, ватными палочками. Они 100% сделают так, что э, палочкой вы еще больше протолкнете серную пробку, и тогда получите выраженнейший дискомфорт, и э, уже в срочном порядке обратитесь к врачу. Используя более тонкие палочки для э, туалета уха, вы не приведете к тому, что серо затолкнется еще дальше, и это приведет к полной потери слуха. Многие э, думают, что сера – это грязь. Нет, это гидрофобная защита наружно слухового прохода от попадания э, той же грязи, тех же бактерий в наружный слуховой проход. Поэтому полное очищение серы оно не требуется здоровому человеку. Если вы чувствуете, что э, вы стали испытывать снижение слуха, зуд, неприятные ощущения в наружном слуховом проходе, обратитесь к врачу, он разберется и правильно расскажет вам, как избавиться от тех проблем, которые у вас возникли.